Я вам не обязан представляться. Я вам сейчас что сейчас говорю? Я вам сейчас что сейчас говорю? Не хочу. Я же не уверен, болеете, не болеете. Я же не могу. Цель ваша Я все дело по закону. Вы, вы сейчас мне попускной режим ссылаете. если вы можете нарушить права других людей. Право на здоровье вы можете. Не больной чего вам? Вы сейчас снимаете, Я еще раз Я требую, чтобы вы прекратили, прекратили, прекратили видеосъемку. Господи. Кстати, я вы... вас к нему не пущу, потому что вы не походите. Сюда его. Я Пусти? вам ничего не должен объяснять. Если вы хотите подвергнуть других людей... Не хочу. Я же не уверен, болеете вы, не болеете. Я же не могу. Так, вы сейчас спросите э, пройти термометрию, да? Во-первых, представьтесь. Я вам не обязан представляться. В федеральном законе не прописано, чтобы я... Термометрия, У вас есть диплом медицинского? Вы находитесь в суда. Здесь видеосъемка разрешена только с разрешения председателя суда. У меня есть тот же решение, что видеосъемка разрешена, не беспокойтесь. Это а все. Вам, у вас есть разрешение на есть. фиксацию? Покажите есть. Нажмите мне. мне, пожалуйста. Вы находитесь сейчас здание здании, помещении суда. Хорошо, хорошо. Здесь производится видеофиксация. Есть правила суда? Скажите, вот как юридический факт. Я вам сейчас что сейчас думаю? Вот сейчас, да, сейчас. Цель вашего ПДК. Третий этаж залу, Материцы. Чуть положь, пожалуйста. Документы ваши. Молодой человек. Ага. Мне же надо все по закону ага. сделать, правильно? Я все дело по закону. Вы За... сейчас просто сейчас мне покусной режим срываете. Ничего не срываю, я хочу зафиксировать факт нарушения. Нарушения никакого нет. Здравствуйте. Вы сейчас снимаете еще. молодой а людей. Никого не отрываю. Проходите, кому надо. Вы мне это. Скажите, в суд я должен пройти именно через термометрию, так правильно? Есть постановление, вы можете нарушить просто права других граждан. Право на здоровье. Хорошо. Если вы отказываетесь, вы мне, я не отказываюсь, права. я сейчас зафиксирую, что вы мне а говор... Я как вас пущу, если вы можете нарушить права других людей. Право то... на здоровье вы можете узнать больной человек. Но ваши действия я могу обжаловать, правильно? Вы естественно... сейчас снимаете еще слово. Я требую, чтобы вы прекратили видеосъемку. Хорошо, вы потребовали. Дальше можете обжаловать мое действие в суде. Все. Прешайте снимать. Все элементарно. Вы скажите, терм... э, в суд я могу пройти только по... после термометрии или нет? Только. Вы хотите нарушить нет. других граждан? Нет, не хочу. Право на здоровье, вы Нет. Не вы ответьте на вопрос, да или нет? Я могу пройти в суд без термометрии. Если вам что-то не нравится, можете написать мое на управление, можете написать губернатору. Господи, можете... я могу пройти в суд а б... я без термометрии или нет? Да или нет? Один У меня вопрос... есть указание. Ну да или нет? У меня могу есть указание, или нет? Я знаю, что я пропускал маски, пропускал людей. Я могу что пройти или нет? Да или нет? Ответьте просто. Просто ответьте. Как нет. я вас могу пропустить, не знаю вашу температуру. Вдруг вы болеете. вы задерживаете граждан. Так пускай они проходят, что мне, граждане? Вы снимаете сейчас просто других граждан, помимо меня? Я никого не снимаю. Вы должностное лицо. Вы сейчас находитесь в здании, в помещении суда. Но мне надо суд пройти. Как я могу пройти? Я обязан тормозит ревью пройти или нет? Скажите, обязан. Пожалуйста, походите. Скажите, обязан. Есть постановление, читайте эти постановления. Там Но... все конкретно написано. У меня как пройти в суд? Сейчас просто не хотите идти в суд Хочу. Или что? Ваше пребывание. Заполнение суда мы делаем. Пожалуйста, документы ваши. Вы сейчас снимаете вообще не то, что? Я хочу пройти в суд. Мне скажите, скажите. Весь порядок, все вот есть, читайте. Нет, скажите. Нет. Вы меня пустите? Я вам ничего не должен объяснять. Еще раз. А я уже. по встрече. Без карманных Вы меня пустите или нет? Читайте, пожалуйста. Отказывайтесь, Вы не отказываете. Вы сами сказали, не И проходите. Есть есть возможность сейчас. без нее Какой пройти. Какой у вас вопрос? Меня Читайте, пожалуйста. Я у вас все проверял. Да. Скажите пожалуйста. мне, пожалуйста, ответьте. Вы отказываетесь походить? Тут вот все написано. Вот специально для вас. У вас есть старшего? У вас есть старший, У нас есть старший судебный пристав. Ну давайте Я высу... вас к нему не пущу, потому что вы не походите. Сюда его. Вы на вопрос не отвечаете. Я имею право пройти. Есть вот все постановление. Читайте, пожалуйста. Там вы все не написано. ответите словами. Я имею право пройти в суд без тормоз. Все написано. Я вот имею вы. право или нет? Да или нет, от вас требуется. Вы не хотите ее проходить? Я не хочу. Как я вас могу пустить? Можете нарушить права других людей? Хорошо, я не имею права пройти в суд без термин -3. Я вам еще раз говорю, вот пожалуйста, у меня тут все есть. Вот постановление, вот пожалуйста, читайте их. Я вам не должен растолковывать да, толк... При... закон. Приемный, я могу пройти? Я там не нарушил никого. Нет, как это? Вы, можете... Вы когда заходите в здание, все написано в постановлении губернатора. В суд я могу пройти без термин -3? Как вы можете нарушить права других людей? Ну да или нет. Право на здоровье, право на все. Могу или как? нет. А вы без маски можете пойти куда? Могу. Как это? Куда? Ну, хоть куда. Пожалуйста. Если вы куда Мне. Туда, Если вы вот куда, мне, так мне так... кроме вас никто еще пока не запрещал. Только, потому что вы... Есть постановление. Я во все суды читайте. проходил без маски. Я могу видео показать. Если вы походите в суды другие мне без разницы. У меня есть указания. Хорошо. Указания. Так есть я и хочу. Я же не ваши действия. Я указания буду обжаловать. Вы так. скажите, я могу пройти суд без маски Тут или нет? Все написано. Вы меня вот не знаете? Без термометрии не пустите? Как я могу? Вы нарушите право других людей на здоровье. Но вы пустите или нет? Ответьте на вопрос. Как я вас могу пустить? Не пустите. Как, как я вас могу пустить? Не пустите вот читайте пожалуйста да я прочитал, я прочитал это считаю. уже сто раз если вы хотите подвергнуть других людей не хочу я же не уверен болеете вы не болеете я же не могу ну а вы медик не или нет вы медик как есть вы можете это? у нас есть другие люди у нас есть медик ну давайте медика тогда вы же опаздываете опаздываю подожду медика давайте вы же не медик От вас просто требуется, могу или не могу, вот, да или нет, сказать и, и потом... Все написано, я вам не должен разъяснять, все постановить. Хотите подвергнуть других людей? Так, давайте вот просто, вот без всякой демагогии, ответьте на вопрос. Вы меня в суд пустите, если я не пройду термометрию? Тут все написано, я вы вам не, не должен пяти все пяти. объяснять. Вот, может, вы, может, я вы снимаю, меня поймете. Пустят, что он не хочет проходить термометрию, Скажите, я не, не хочу проходить, продевать. вы меня в суд пустите без термометрии? Нет, не пустите. То есть запрещайте. Достаньте снимать, я вам еще раз сказал. Все? А можно вам вопросик еще задать? Масочку, пожалуйста, одеваем. Масочку, пожалуйста. Надеваем. Вопросик нельзя задать? не ответить. Пожалуйста, масочку надеваем, я вам отвечу на вопрос.